Всем привет! С вами Алексей Иванов, директор познаниям интернет-бухгалтерии «Мое дело». Без электронной подписи в 2023 году бизнес не может полноценно взаимодействовать с государством. Получить ее можно напрямую в налоговой или у доверенных лиц удостоверяющего центра ФНС. Сегодня расскажу, как это сделать. В прошлого года электронную подпись можно получить бесплатно в удостоверяющих центрах. Список центров есть на сайте ФНС. Обратиться в налоговую за подписью могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и нотариусы. В инспекции можно оформить подписи только на ИП и руководители организации, которые имеют право действовать без доверенности. Если нужно выпустить подпись для сотрудников, сделайте электронную подпись физлица в одном из коммерческих удостоверяющих центров а к ней уже оформите доверенность от организации или ИП. Чтобы получить электронную подпись на организацию или ИП в инспекции, нужно подать заявление на бумаге в личном кабинете налогоплательщика или через сайт госуслуг. Затем прийти в налоговую в назначенное время с паспортом с НИЛС и с сертифицированным токеном. Бесплатно оформляют только саму электронную подпись, а токен нужно купить за свой счет. Обычная флешка для этого не подходит, но можно использовать токен от предыдущей электронной подписи. Токен покупают у дистрибьюторов производителей и в специализированных интернет-магазинах. Стоимость его начинается от тысяч рублей. Кроме токена, для работы с электронной подписью понадобится лицензия CryptoPro. Лицензия обойдется в сумму от тысячи100 рублей и выше в зависимости от версии и срока действия. Если раньше электронную подпись можно было записать и на компьютер, и на токен, то сейчас ее записывают только на токен. Копировать ее нельзя. Получить электронную подпись можно и у доверенных лиц удостоверяющего центра. Это чуть проще, потому что в большинстве случаев там же можно приобрести токен, лицензию CryptoPro и получить помощь по настройке программного обеспечения. Доверенных лиц сейчас 7, список вы видите на экране. Условия выпуска подписи у всех разные. Более того, в разных регионах у одного и того же доверенного лица может быть разный набор услуг. Поэтому лучше уточнить заранее, нужен ли свой токен или его можно приобрести там же, входит ли в комплект рецензия CryptoPro и можно ли будет получить услуги по настройке программного обеспечения. Как видите, получение электронной подписи несложный процесс, который не займет много времени. А чтобы использовать полученную электронную подпись для работы в интернет-бухгалтерии «Мое дело», сделайте настройки по нашей инструкции. QR-код для перехода к ней у вас на экране.